Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Амизмат. И сегодня мы рассмотрим разновидности 10 рублей 2016 года Чеканки. Упомянутая мною монета массово выпускалась только на Московском монетном дворе. Она имеет всего две разновидности – штемпель 2.2 и штемпель 2.5. У штемпеля 2.2 листик, подходящий к нулю справа снизу, не заострен. Листик справа от нуля сливается с вертикальной линией. Нижняя линия в нуле толще, чем на штемпеле 2.5. У штемпеля 2.5 листик, подходящий к нулю справа снизу, заострен. Листик справа от нуля не сливается с вертикальной линией. Нижняя линия в нуле тоньше, чем на штемпеле 2.2. Известны 10-рублевые монеты 2016 года и со знаком Судпетербургского монетного двора. Подобное уже случалось с монетами 2011 и 2012 годов. Вероятно, их хотели выпустить для регулярки, но, тем не менее, что-то пошло не так, и от этой идеи отказались. Все же некоторое количество монет было выпущено, и вот пару из них попало в оборот. Каким образом, неизвестно. Переходим к характеристике. Масса монеты составляет 5,63 грамма. Диаметр 22 мм. Толщина 2,2 мм. Какие у нас есть браки? Среди браков распространены такие, как «выкус», инклюзивный брак, уменьшенные изображения, ну заказуха по типу аверс-аверс, аверс-аверс, а также монетки, у которых реверс регулярные монеты и аверс юбилейные монеты в смешении. Также может быть и наоборот. Ну, на этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, если эта информация была для вас полезной, так как на канале у меня выходит много новых интересных видео о монетах и не только. Ну, а я с вами не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч.